Всех приветствую на своем канале Мастер Про. Сегодня покажу вам, какая же у нас чистая вода в нашей системе отопления. Ну, это у нас Сталинка. Проблема ситуация получилась такая, что установил себе радиатор новый, но система нормально не функционировала. Сразу скажите, правильно, правильно я сказал? Ну, конечно, циркулировала. Вода, короче, плохо. Сейчас я покажу вам вот, э, путем промывки трубы. Конечно, это уже такой обычный способ ЖЭО, когда ты напрямую открываешь и просто тупо воду сливаешь. Обычно они берут, протягивают длинный шланг для этого, для того, чтобы там до ванной, до самой, или там на улицу выкидывать, чтобы вам промыть систему отопления. Но так как у нас ее ни хрена не промывают, сейчас приходится это делать в домашних условиях. Сейчас показываю как полинали Смотрим наглядно Вот это, короче, сейчас я слил вот, вот такую черную воду с обратной, с обратки Сейчас буду сливать вот с, э, прямой Обратим внимание, что вода идет буквально черная Сейчас она еще более-менее посветлела Но когда я короче, запустил, вот она вода какая чистая и все это все это дерьмо попадает прям в радиатор. Это происходит из-за того, что систему не промывают из года в год. По сути, должны после каждой после окончания сезона должны промывать. То есть вот таким способом там уже через эти все патрубки должны все трубы отопления должны перед запуском промыть. Но так как у нас промыть ни хрена не промывают, а просто запускают. Вот такая ситуация. Вода буквально грязная. Сейчас я солью вот эту воду и посмотрим. Смотрим. Тут, короче, как только сильнее, более давление даешь, она идет сразу черная. Так. так вот, сейчас повторяю, повторно доделаю. Смотрим. Вода сейчас, вот, когда маленькое давление даешь, то есть кран нужно открывать на полную. Смотрим, да, она сейчас еще более-менее белая идет. Добавляю давление, и все дерьмо просто вот оно поливает. Все говнище просто сюда сливается. И в домашних условиях этих походов нужно делать очень-очень-очень много. Я пока нижнюю сливал, наверное, раз в 15 просто сбегал вот так, вот таких вот отазиков просто слил в ванну. То есть это по-сути по-хорошему нужно каждый, перед каждым сезоном. Но так как у нас жел по-сути не работает, оно в принципе не работает, Максимум, что она делает, это, я не знаю, там, просто ходит за бабки, воду перекрывает. У нас никто этим, в принципе, не занимается. Вот такая вот ситуация. Имейте в виду, если у вас такая система, ну, действительно есть и жил реально не приходит, конечно, для этого нужно уже подавать в суд. Но так как я, в принципе, сантехник, конечно, я это могу сделать сам, без особых проблем. Хотя я ждал, я подал, ну, подал заявку, у них только отопление пустили, там, 4 октября, и жду. Сейчас у нас уже на дворе 18-19 ноября, и я до сих пор жду. Никаких сантехников я не дождался, поэтому решил тупо сделать все сам. Но что сделаешь? Сам поставил, сам промой. Надеюсь, кому-то ролик был полезен. Обязательно поставь класс, напиши комментарии, Можешь ли ты вот таким способом у себя дома систему отопления. Всем спасибо за просмотр. Кстати, да, не забываем подписываться на мой канал. Яндекс там, э, Телеграм, Инстаграм, все будет в описании. Ну, на этом я заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.